Привет, аудитория! У нас футбольщик. Сегодня рассмотрим плей-офф Лиги Европы. Ответный матч между турецким Галатесраем и испанской Барселоной. Ну, первый матч команды отыграли в ничью. Конечно, неожиданностью для меня стало то, что это будет сухая ничья. Было у Барселоны много опасных моментов, могли не забивать, но можно сказать, бездарно пользовались своими возможностями. Ну, такое бывает. Футболисты — это, конечно же, не машины, а живые люди, и на игру могут повлиять много морально-психологических факторов. Вот. Но Барселона играла на расслабоне, не особо напрягаясь. Походу переоценили они свои возможности. Думали, что легко обыграют уступающего в классе соперника, что привело к неожиданному для нас исходу матча. Ну, Какие мои мысли по предстоящему матчу? Я думаю, что получили ребята хороших люлей от Хави после матча, что показало нам игра Сосасуна, где Барселона выиграла 4-0 и накидала уже в первом тайме три гола ворота соперника. Я думаю, в этом сезоне Хави делает больше ставку на Лигу Европы и вполне вероятно что ребята выйдут мотивированными после сдюляет тренера ну, заряженными естественно и в принципе сделают свое дело голдесрайд провел сложный матч в своем чемпионате против бишкташа выиграв 2-1 с одной стороны они будут выходить на поле в приподнятом настроении но вполне вероятно они такие свежие как барселона ГРФ на победу Барселона мне особо не интересен, а вот ставка на то, что Барселона выиграет в первом тайме, а, может залететь, и коэффициент на это довольно-таки неплохой, 1.88. Ну, я думаю, что этот вариант и попробую. Вы же оставляйте свои комментарии под видео, будет интересно почитать, что вы думаете. Ну, а так, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватные прогнозы, выбираю интересные коэффициенты. Все, давайте, до следующего видео, пока!